Ну что, Чейз, готов задать жару бандюганам? Не забудь! Даже если мы едем на вызов, мы обязаны ехать аккуратно! Конечно! Последний покупает шефу пончики весь следующий месяц! Друзья, всем привет! Сегодня продолжаем играть в игручку! Лего-сити ребята! И, опа, у нас какой-то звоночек! Привет, Чейз! Хорошие новости! Теперь у тебя есть навигатор. С его помощью ты можешь легко ориентироваться в Лего Сити. Я отметила место расположения Три полицейским значком. Так, так, папа. Молодец. Теперь ориентируйся по зеленой линии, и она приведет тебя прямо на место. Ну что, друзья, у нас теперь есть навигатор. У нас первое задание, ребята. У нас грабители какие-то на банк напали, и нам нужно, ребята их всех поймать и арестовать и предотвратить. Опа, Чейз? Да, медок. Я заблудился. Может, мы отменим пари, а? Блин, Фрэнк, Ёлки-палки. Выезжаем, Чейз, давай. Блин, эй, эй, алло! Фау, фау, проп. Зановили пешеходы, Ёлки-палки, а ч Ничего сюда не идет? Итак, ребята, отправляемся в банк. Там сейчас банда какая-то, банда рудует, блин, вообще капец там. Бальбасты, рельбанными. И нам нужно. Так, где-то банк. О, вот он, вот он, банк. Все. Сейчас ждем подкрепления, подкрепления. Клолны? А? Хватай этого Джокера! Итак, ребята, у нас погоня! не себе, банда Клоков! Такой первый раз встречает. У нас, ребята, сколько? Три. Три бандита, клоуна, их нужно поймать они. Одна смотрите на инкассаторной машине на какой-то грузовых Хочет от нас. Крыться у нас надо. Опа! Вон они, мешки, с деньгами, с золотом там. Ух ты, блин, че у меня? Бензин кончился. Честь! О, ускорение! Вау. Блин, Честь нашел! педаль ускорения и, опа! Ускорение кончилось, лки-палки! Давай, мочи его! Давай-давай! Oh, прижимай его, прижимай куда-нибудь. Ай! Блин! Uh -huh. Я в скорую помощь воткнулся! Он чую такой маневр сделал, но я все равно смотрите его! Стоять! Опа. Или я буду вынужден бежать за тобой дальше! А где Чейз? В другую сторону! Можете, чейс. Поймать меня! Чейза завалили, блин, кругом тут на дороге такое движение! План, вон Клоун, бандит, елки палки В зеленом парике и с красным носом, наверное, да? Так давай, Чейз, Живели батонами! Давай, сейчас бегу! Повалим нос, свадьбу! Опа! Толкается, блядь! Эх! Ты чего останавливаешься-то? Давай, давай, давай! Честь, ты же спортсмен! Ты супер! Полицейский! Давай, давай его! Пина ему посраки! Бам! Опа! Отлично! Тебе это даром не пройдет! Теперь этим городом правят жулики! Это ненадолго! Чейз, есть новости? Да, я только что арестовал этого водилу на стреме. Отлично! И очень вовремя, так как мы получили срочное анонимное сообщение, какой-то клоун пытается залезть на крышу кафе-краснуха. Может быть, это один из грабителей. Либо так, либо я сейчас испорчу какому-нибудь ребенку день рождения. Еду. И куда я задевал свой полицейский свисток? С этим свистком я просто король на дороге. Блин! Бежать долго! Давай! Давай машину, Чейз! Давай машину какую-нибудь хватай. В кафе Краснуха сейчас поедем. Блин, ну куда-то побежал там далеко бежал. О, давай, о, вот это бетона мешалка. Итак, ребята, мы погнали в погоню на бетона мешалки. Кафе Краснуха, судя по карте, это где-то ну не совсем далеко. Вот да, вон туда вниз, вниз, вниз и там, вау, направо поворот и будет кафе Краснуха. Я уже в этом городе уже живу давно, и он. Ай, ты чё? Гаденыш, меня чуть не сломало, я тут тоже тараню семью. Вау, вау. Пропустить у меня спецоперация, блин, не нужно кафе красот. О, вот он, вот он, значок направо. О, блин, а давай по стекло разбить. Давай бетонно мешалкай, вау, тароним ты. Тарани туда, блин. Бау! Пробьем селку. Ну-ка, бау. Блин, что-то нифига. Ну-ка, подальше, давай, честь Попробуй разогнись. Давай, маленько. Пошалим чуть-чуть, пошалим, ну-ка, давай с разгоном. О, давай, давай! Ускор... А, нет ускорения. Бам! <свёзд> Блин! Нифига не сломайся. Ладно, все, пошли выполнять задание. Кафе краснуха. Проходим уровень, фиксируем и. Поднимаемся по лесенке. Опа. <сервит> Уважаемые! Минуточку внимания! Есть тут тот клоун, который грабанул банк. Ну, это было бы слишком просто. Свяжусь, Кайселли. Элли, этого клоуна и след простыл. Не переживай, теперь у тебя есть бандиты-детектор. Воспользуйся им на террасе кафе и сможешь засечь находящихся поблизости бандитов. А что потом? Арестуешь, может. Ну, не ФА себе! бандито детектор Вот это классная кроличка, лки палки бандито детектор Включай, давай, чист, доставай, бандито детектор бандита-детектор, опа, мы видим бандитов, а где бандиты-то, э это бандит, это не бандит, о, во, приближай, бандит, бандит, клоун-бандит, он где, о, он прячется в гараже, в гараже, через гараж, вот это вот надо в гараж пробраться, тут он, а давай-ка немного разукрасим это серое скучное местечко, уже намного лучше, а не хочу показаться нескромным, но какая красотища-то, я проделал длинный путь для того, чтобы полить цветы какого-то незнакомца. Ты что, нам надо говорит, через забор пробраться. Полисмен. Честь, через забор, давай, давай, давай. Ох, ты блин. Не, не, не, не. О, попробую по этим, по глумбе, да, вот по. Пока, пока садовник не видит, мы то фа фа пал. Цветы все помяли, давай вскрывай, вскрывай, Давай, скрывай, скрывай, скрывай. Ты почти поймал меня, парень. Кис, кис, кис, кис, кис. Ух ты гаденый какую я. Че это ты там делаешь, что проведу день за книгой? Правда, сначала придется научиться. Елки-палки, да, мы. Ха! Не можешь забраться! Залезай, и схвати меня! Да-да-да, честь правильно, вот туда стрелочка показывает. Мы просто так, ребята, не, за... <связать> не можем забраться! Прыгать что ли не умеешь? Еще чуть-чуть, и моему терпению придет конец. Пока! Собираем, что-то какой-то грибок мы собрали. А На него, на подставочку. А, на пружинит, пружинит, Чейз! Прыгай, на грибок прыгай, ай, Чейз! Ёлки-палки, ладно, залезли! Что у нас тут? Бежим, бежим! Эй, тебя ведь Джек зовут! Так воспользуйся бобовым стеблем! Ох, прости! Сломал! Ой, гаденыш какой, я. В красной кепке, гаденыш в красном парике, блин! Честь! надо... Чё-то опять какие-то... О, у нас вот здесь включай, давай, сканер, сканер! Что-то мы ищем, ребята, что-то мы сейчас найдем Что-то полезное так, Опа, вот здесь вот, разгребаем кучку Что у нас? О, вентиль вентиль, Куда вентиль? Тащим по стрелочке, тащим вентиль И что мы сейчас будем? Что мы сейчас будем? Поливать цветочки, что ли, будем? Вообще, нифига не понимаю, ребята, что творится Цветочки, ч ⁇ мы бежим, бежим, бежим, так, куда бежит, куда шланг ведет-то. Так, вот это вот надо освободить, тут что-то за фигня какой-то мусор накидали, ну-ка, айди, бам! Отлично, а где вот это? Эй, я не понял, где. Ну-ка, дальше, давай. Чувак, ну-ка, туда, бам! Расселся тут, Елки-палки, куда, чё где? Что-то мы не сделали, ребята? А, вон, кучка еще завалена, елки-палки. Ну-ка, давай, бам! О, вода пошла, пошла, вода, вода. <смех> что делаем, ребята? Нам надо воров ловить клоунов этих всяких бандюганских лки, пока мы тут <смех> занимаемся поливом газонов каких-то. Офигеть. И что у нас? Вода идет, идет, идет, идет. И бам! Упер нас в ящик. Ну-ка, чей, сломай ящик. Бам! Что-то должно произойти. Да что-то что, -то, что -то. О! Бумбук. Поливается. О, сейчас, ребята, мы вот по этим вот растениям сможем забраться выше. Я понял теперь, в чем было задание, ребят. Давай, давай. Запрыгай. Опа, опа. Саль, так классно так у меня получается. Пау-пау-пау. Давай, давай. Честь, не болся, запрыгивай. Все, где этот? Чувак, где чувак? В красной шапке. Клоуны. Выходи с поднятыми лапами. Ай, елки. Попался. Стоять! Полиция! Я буду стрелять! Сейчас! Хватит! Я самый законопослушный клоун на свете! Блин, а куда убежал-то он? И! Э, направо, направо, да, чей? Вон там стрелочка! А, он, Давай! Погнали! Чей, давай, давай! Тебе меня не поймать! Ух ты, блин! Маневры он такие вокруг столба делает! Давай, Чей! Кинь в него, чё Кинь в него! Опа! Есть, отлично! Бам! Наручники отдельно, все! Он арестован, хоть можете хранить молчание. Так, выбирай, либо по хорошему, либо по плохому. А по хорошему. Один из парней сказал, что если ограбление пойдет не по плану, то он прыгнет на сухогруз, меня посадят в приличную камеру. А, конечно. Ух ты. А ведь получилось по хорошему. Ну что, друзья? Два! Два! Мы уже два поймали, два клоуна из третьего. Сейчас будем искать где-то... оба звоночек. Чейз, ты разыскал грабителя? Ты как почувствовала? Да, его уже увезли. Похоже на то, что один из грабителей засел в доках. Отлично. Арестуешь его? А, подожди, я проверю свой ежедневник. Как только схватишь его, позвони. Так, ну что, друзья, осталось нам третьего-третьего грабителя клоуна найти. Блин, он где-то где прячется в порту, что ли, да, судя по карте. И нам, блин, там далеко... Машину какую? Давай вот этот первый попавшийся вот этот. Каприолет, давай, останавливай. У него нету турба. Не-не-не, турба нету. Да ладно, все равно, давай, садись, погнали. Простите, погнали. У меня тут ЧП. Блин, Заводим, Куда ты бежишь, елки-палки? Мы конфисковали твой автомобиль. Нам надо погоню. Организовать погоню, елки-палки. Вау! По всей дороге мы рулим бам-бам! Ладно, все, сосредоточились и отправляемся мы в порт куда-то. Судя по карте, мы едем все правильно. Блин, ну вообще такая классная игрушечка. Вообще любви. Ребята, моя любимая игрушечка. И мы спускаемся вниз, да. Да-да-да, вот здесь. Направо, направо. Бам. Сломали какой-то кран, сломали водонапорный. И вот он, порт, ребята. Здесь где-то прячется. Прячется третий бандюган, воришка-клоун. Вот она, контрольная точечка. И что у нас тут? Сейчас мы проверим. Опа, где-то вон там, наверное, на корабле. Блин, нам надо забраться вот на этот вот, да, на этот контейнер надо забраться по стрелочке. И, и наверное, своим бандито-детектором проверить эти все, весь корабль просветить все и поискать, наверное, да, наверное, преступника Ну что ты на бочку не можешь запрыгнуть, тюлки-палки, вообще капец. Ты же проходил спецподготовку, о, давай, спецподготовку проходил, да. Опа, включаем бандитодетектор. Вот они, бреки. Это нифига, что-то не не, не не Давай вон там направо, вон там. Вон там наверху кто-то в самом корабле. Кто-то. Опа! Приближай! Бандит! Все, мы поймали! Ну класс, И как мне туда попасть? А что нам как спрыгать надо? Чейз, давай, прыгай! Опа, есть, а? отлично! Бам! Уперлись в якорь! Какой-то. О, эй, полисмен! Вы меня не выучите? Мне нужно открыть эти воота. С удовольствием. Отлично. За мной. Чувак такой, вы меня не выучите. Мне нужно открыть ворота. Какой-то вообще непонятно в каком-то языке говорит. Ребята, давайте ему поможем открыть ворота. Нам что нужно? Вот сюда по стрелочке нам надо. Давай через да на коробке надо на коробке запрыгать. Залезайте на ящик. Залезаю, залезай, давай. Опа, есть, отлично. И погнали, погнали. И что, прыгай туда, опа Вот сюда, вот там Бочку ломай, ломай, бам И спускаемся вниз там, наверное, да, куда-то Ага, мы все, на первом этаже И он там, да, вот такой рычаг, рычаг, рычаг Давай, есть Что у нас что-то сейчас Опа, пошло, электричество пошло, все, капец И, кх, ворота открылись, а И кто у нас там, что там Давай, Чейс, выходи, выходи Эй, спасибо, дружище Она украла его Прямо из рук Э, простите, вы не подскажете, как попасть на этот корабль? Конечно, сейчас Висну и Ларри подбросят тебя с помощью своего крана. Спасибо. На здоровье, но сначала я должен перекусить. Окей. Что мне не светит? Потому что эта паршивая чайка стащила мой бутер. <свеч> Пойду и разыщу его. Ты сразу узнаешь мой бутер. Он примерно размером с бутер. <свеч> Ты сразу узнаешь, бутер он примерно размером с бутер. Офигеть! Найдешь бутер с огурцом. Так, где? Чайка, засранка. Воришка, чайка. Где-то, где-то бутер. Мы не туда пошли. Чейс, аккуратно смотри по следам. Блин, где? кончили следы. Следы кончились, а нет, вон они. Продолжается. Тон, тон-тон-тур. Опа! Есть! Чайка и бутер. Давай ее! Гони! Кошк, куш, куш, гони! Чейз, Что че стал? Давай, куш, куш, Давай куш. сюда бутерброд, наш крылатый. <смех> бутерброд вкусняшки, ну-ка тащи этому чуваку бутерброд, чтоб он на корабль как-то... Выглядит не очень аппетитно. Мой бутер! Фу, чувак, он же грязный, на полу валялся, фу. Нифига себе, Ларри, подбрось парня на корабль. Не вопрос, шеф. <связывается> Подзарядился грязным бутером <связывается> и фау, такой сразу счастливый, так, друзья. Опа, мы сейчас на кране поедем наверх куда-то на корабль. Давай, давай. Погнали, погнали. <связывается> давай, давай, аккуратно поднимай, тихо, нас, давай, не болтай сильно, крановщик. И все, давай, опускай. Вам ногами рычаги такого управляет. Газета читает и управляет такой краном. Вообще крутой крановщик, я тоже так хочу, ребят. На кране поработать. Опа! Контейнер! Тихо! Доставай пистолет! Заставай! Давай! Честь! Оба, Опа! Полицейский! Не просто полицейский! Я сегодня на задании! Блин, елки бах Убегай, Честь! Забор спрыгнул! Давай, прыгай! Вау! Бах! Воду. О, не, не по себе, ты гребёшься как ты, вообще как акула плавать, и выпрыгивай такой, вау, вау, такой дикий какой-то полицейский, Чейз, вообще офигеть! Стоять, полиция! Стоять, стоять, эй, ты синяя шапка, стоять! Я сейчас тебе кину пистолетом тебе, я тебе по пяткам сейчас напинаю, давай, давай, Чейз, беги быстрее, быстрее! Стоять, или я буду вынужден... Бежать за тобой дальше! Свой фирменный приемчик через произвели. Опля, ребята, три. Мы три бандина. Мы... Yeah. Ну, ты поймал этих клоунов? Да, шеф. Тогда займись пробкой на мосту Оберн-Бэй. Эти новички заварили там такую кашу, что даже тебе ее не испортить. Итак, друзья, мы сегодня выполнили первое задание, ребята, мы... Чейз, классно сработано. Хорошо, что мы арестовали клоунов, которые грабанули банк, иначе репортеры устроили бы настоящий цирк. Настоящий цирк. Потому что они все вырядились, как клоуны. Ай, Фрэнк. Как цирки. Цирковые клоуны. Ты меня слышишь вообще? Блин, капец, пристал. Ну что, друзья, мы сегодня прошли первый уровень, и, ребята, мы... Ограбление банка, ребята, предотвратили ограбление банка, понимали, всех бандитов, ребята, и у нас там какое-то происшествие на мосту, на мосту, так, давайте доберемся до, о, грузовик, честь, давай, я люблю на таких больших машинах ломать вау! разворачиваемся, ребята, какое-то происшествие на мосту, и нам нужно туда добраться. Давайте погоняем маленько, погоняем до города, Ребята, добраться нам нужно и узнать, что там такое, как-то капец! Я, я машину боком прям вижу, сломал, он еще на бетонный мешок, давай его. Повзяли тут всякие. Ох ты, блин, я прям в стену врезался. Ну что, друзья, наверное, закончена сегодня сегодня игрулечку, ребята, а то, что произошло на мосту, ребята, мы, наверное, с вами узнаем завтра. Если вам понравилось сегодня, как мы играли, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на этом все, друзья, пока, пока.